Комиссар, комиссар, не уходи, комиссар, комиссар, а комиссар, ну не уходи, я тебя прошу, пожалуйста, ну, давай что-нибудь нормально. Свою жизнь проводит в пути. Человеку трудно без дороги идти. Нет и дороги, дороги, словно заколдованной групп. Днем и заблудится морщик. Лежит. Я тебя за синий горизонт увезу а Я тебе, неведомое счастье, найду Только я